афма Мы заходим, пронизывай. Да, да. Да. Сейчас, да, досуло, да. да, Хорошо. Ты должен отвечать тогда, здесь что-то получится здесь, со стороны мы пытаемся держать все под контролем, но есть пьянь, которую мы не контролируем. Единственное, если, если вдруг, я понял, если у вас вдруг возникает конфликт, можете мочить человека с конфликтом, других не трогайте просто и все. Мы, тут мы пытаемся все сдерживать. Мирных не трогают. Что я могу сказать? Силами. Назвы Чеченской Республики освобожден еще один населенный пункт на Украине. Я вас поздравляю, ни один мирный житель не пострадал. Все взяты под охрану, под защиту. И мы можем двигаться дальше. Ах,